И вот про какую новость я хочу сообщить. Возможно, многие клиенты об этом еще не слышали. Скоростная трасса на Красную Поляну раз. Ты с козырей решил зайти? Сразу с козырей. А вот уже буквально сегодня уже начинают оформлять фасад. Это из новостей важно. В Екатеринбурге Ромада способна сдавать дороже, чем Редисом в Сочи. Теперь смотри, третий, четвертый по стоимости отеля, это Ромада в Екатеринбурге, минимальная стоимость 11 тысяч рублей. Везде, где работают отели-международники, в одной и той же локации, международник будет сдаваться в 2-3 раза дороже, чем наш российский отель. Лет. российский и вот этот грейс российский а тут, вот международник а вот где. международник тут же в два раза всех сделал приветствую дорогие друзья прекрасные уважаемые телезрители и а также покупатели отеля уиндом ромада я нахожусь в конгресс-центре это будущий конгресс конгресс холл реально четыре этажа конгресса вот здесь будут у нас убираться ломаться перегородки здесь будут у нас посадочные места для того чтобы проводить серьезные мероприятия такие как собрания сбербанка газпрома э, и швагу гон газмяс в общем вот эти все мероприятия здесь будут проводиться дорогие друзья если что еще раз мы находимся на территории э, уиндам Отеля Рамада. Здесь у нас три корпуса. На данный момент я в Конгрессе. Я нахожусь сейчас, давайте покажу, вот э, здесь. Вот. Ой, стоп, вот, вот, вот здесь. Вот в этом здании это Конгресс. Это Уиндом Рамада, это Уиндом. То пока апартаменты, мы там разберемся. Территория 4,5 гектара. Мы реально являемся подписанным отелем, единственным в городе Сочи. Мировым отелем с подписанным договором о сотрудничестве о работе о том что мы имеем право пользоваться этим брендом и дорогие друзья сейчас я приглашу прекрасного представителя застройщика мы его вот так вот позовем сейчас он появится как дедушка мороз человек. Привет, Григорий. Привет. Здравствуй. Здорово. Слушай, помощь твоя нужна. Без тебя никак. Да, Григорий, нужно? давай, если тебе не трудно, расскажи, пожалуйста, в двух словах какую-то презентацию. Может, вообще что-то новое, потому что мы уже много рассказывали, да все я старое. Слушаю, Дим, я честно тебе скажу, я на твой YouTube-канал подписан, я тебя очень внимательно всегда смотрю и слушаю. И вот про какую новость я хочу сообщить. Возможно, многие клиенты об этом еще не слышали. Вот, смотрите, это касаемо нашей локации. А, как наша локация будет именно влиять то, как, как наша локация будет влиять на рост стены. Смотри, скоростная трасса на Красную Поляну раз. Ты Два... с козырей решил зайти? Сразу с козырей. В 2024 году она будет построена. В вот буквально... 2024 году? Да, ее начнут строить в 2024 Там всего 24 километра дороги. Mm -hmm. Вот у нас в ноябре месяце забронировал здесь номер один из проектировщиков этой дороги. И он показал, действительно, как эта дорога вот была прохлада. друзья. Да. А, что это значит? Это значит, что человек, который здесь будет отдыхать он всего лишь за 15, ну ладно, максимум 20 минут, он доедет до Красной Поляны. Удобно. В второе, второе. В пробки. Вообще пробок нету. Второе очень важное преимущество – это то, что гольф-поля, единственные в Сочи элитные гольф-поля будут построены тоже в Хосте. И это также обещает к 2025 году. Дим, это вся информация есть на сайте администрации. Это легко проверять. Это не мы с тобой приукрасили, а просто, ну, просто прифантазируем. Да. Это, это правда. Да. На официальном сайте городской администрации города Сочи. Действительно. Главы города. Ну и, соответственно, ты уже наверняка знаешь, я помню, твой канал смотрел, а это то, что у нас в двадцать четвертом году начнут строить Гранд-Марины. Гранд Одна из гранд-марин Сочинский. Вот. вот этот насыпной остров как раз будет непосредственно там. А, наверное, в метрах, там, в трехстах от нашего пляжа. То есть, да. давай представим, грубо говоря, мы вот здесь находимся, да. и вот там у нас марина. И вот здесь у нас будет марина. Вот она получается, вот здесь море, и здесь у нас будет марина строиться. Вот в 24 году, как только сюда приедет первый КамАЗ и просто начнет туда сыпать песок, вот здесь стоимость квадратного метра, она, как знаешь, вот эту пружинку вот так давишь, и, и вот так взлетает. Вот так и здесь. И тогда вы, дорогие друзья, вообще даже не сможете, не успеете ничего здесь взять. Вы сейчас да. может можно сказать, уже опаздываете, потому что, ну, надо было брать и надо, и сейчас не поздно брать, но тогда вы вообще ну, не сможете себе этого позволить, не сможете сделать, потому что очень сильно подорожает. Безусловно, да. Вот эти все три крупных масштабных инфраструктурных проекта, они все будут реализовываться в течение буквально трех лет. Оно а, ну быстро, да. да сейчас правительство просто. начало смотреть на туризм и на инфраструктуру внутри страны, потому вот. что за границу сильно не наездишься. Из новостей, что еще хочу сказать, ну, мы практически закончили уже монолитные работы, может быть день-два у нас осталось до полного завершения монолитных работ, вот, а в блоке а мы уже приступаем к фасадным работам. Материалы фасада все уже закуплены, они лежат у нас там в подвале. И, а вот уже буквально сегодня уже начинают оформлять фасады. Это из новостей важно. Да. Поэтому я думаю уже январь, может быть край февраль полностью комплекс, так сказать, очехлиться будет вся эта красота. А это уже будет совсем другой вид, другая цена, вид. другие да. эмоции. Да, да. Чтобы ты понимал, Дмитрий, здесь только на свет, только на подсветку потрачено почти 15 миллионов рублей только на свет. Только вот в этом корпусе, дорогие мои, не вот сюда, не туда, только вот сюда, только на свет, это на фасада, на подсветку фасада, если что. Это не на свет внутри отеля, это не на светильники. Вот тупо на фасад. Вот на люд, люди и гости нашего города, которые вот просто будут проезжать вот по трассе. Вот, вот вот эта ромада, она будет сверкать. Вот все будут смотреть и говорить, что это за такая это пушка, такое? ракета построена, это да. Будут дико И, соответственно, я вот тоже часто это говорю, и это очень важно. Вот клиенты, которые здесь покупают, мы не просто, знаешь, обещаем, что здесь будет действительно хороший доход. Во-первых, мы показываем, как сдаются наши ароматы. В других городах России это всегда там просто прекрасные результаты показывают. Любой город России, где сейчас есть ароматы, это топ-5 самых дорогих. А дорого, ты покажешь нам запросто? это вот касается? Запросто. Это топ-5 самых дорого сдающихся. Отели. Вот, например, сейчас буквально утром смотрели, в Екатеринбурге минимальная стоимость была 11 тысяч на ромаду, на категорию установки. 11 тысяч в Екатеринбурге, у нас сейчас Redison Блю в Эмеретинке сдается за 10 тысяч рублей. То есть в Екатеринбурге Ромада способна сдавать дороже, чем Redison в Сочи. Так это, если что, Екатеринбург, я не знаю, это как бы не городный город. Так. А знаешь, почему это так происходит? Почему? Из-за системы лояльности. А вот система лояльности компании Windom, она, на мой взгляд, самая крутая. Во-первых, в этой системе лояльности зарегистрировано больше 60 миллионов человек. По сути, это вся клиентская база в да? Во-вторых, что это такая? Вот если ты хотя бы две недели в любом из отелей сети Виндом отдохнешь, две недели, тебе один день бесплатно дадут в любом другом отеле этой же сети. И вот так Виндом грузит, загружает все свои отели. Ну, это одна из фишек. Это одна из фишек. Ну и второе, соответственно, безусловно, прекрасный сервис, хорошие отзывы клиентов. Ну и стандарты. Стандарты, по которым а, мы будем обслуживать здесь наших гостей. Я предлагаю сделать следующий Дим. Пойдем, я тебе прям покажу, как сдаются наши. Пойдем, как говорится, на пальце. прям покажи. Да. Давай, давай. Друзья, мы обещали вам показать то, что действительно это сдается, как сдается, как из пулемета. Мы вот сейчас с Григорием вам это все покажем. Да, Дим, смотри. А, что я сделал? Вот я сейчас открыл просто несколько городов наших чтобы посмотреть, как сдаются отели Ромада вообще относительно других отелей. И давай вот прям а первый... Что? Это вот где ты находишь вот это вот? То есть, э это просто Яндекс путешествия, да, чтобы за... через Яндекс путешествия а -а -а. же можно бронировать а номера а -а -а. Вот в отелях. Вот смотри. А то -а вдруг -а -а ты сфальсифицировал тут специально? Не-не-не, не вот смотри, сайт четко видно Яндекс путешествия, -а -а. город Екатеринбург, смотри, заезд 23-24 декабря, то есть на одни сутки для двоих взрослых. И, -а -а -а. И фильтр настроил, чтобы сначала дорогие отели показывали. А -а -а. То есть сверху вниз. Самые а теперь... дорогие отели в, в, в, в Екатеринбурге. Да, сверху вниз. Теперь смотри, давай посмотрим в целом, как сдаются отели. Вот она общая картина. Обратите вот как сдаются отели в Екатеринбурге. Я надеюсь, там в камере это все видно. Mm -hmm. Но если вот ты посмотришь, что средний ценник в Екатеринбурге это где-то 3-4 тысячи рублей. Так сказать, в среднем по больнице. Ну это какие-то апарт-бутики. Это все отели. Да. Это вот все вместе. Вот. А, ты... а может еще какие-то гостевые дома? Давай смотреть. Давай давай смотреть. Теперь смотри. Я вот сейчас вот так сделаю, чтобы наша Ромада тоже появилась здесь. Давай. Давай. Теперь смотри, третий, четвертый по стоимости отеля Это Ромада в Екатеринбурге Минимальная стоимость 11 тысяч рублей Класс. А какой самый дорогой? Самый дорогой это 14500 хаят. хаят Понятно И еще один пятизвездочный отель резиденция Что за резиденция? Непонятно это Честно, пока даже сам даже не знаешь не... что... Высоцкий какой-то вот. вот Высоцкий, он как правило дешевле, чем Ромада Но сегодня у них как-то получилось, что они на 500 рублей дороже нас сдаются Но в целом важно что понимать Что, во-первых, это, как я и обещал да, Топ-5 самых дорого сдающихся отелей Поэтому mm -hmm. в Сочи не будет Ключей, здесь тоже будет очень дорого сдаваться. Ну и ромады в целом сдаются в несколько раз дороже, чем, так сказать, ну, назовем так, в среднем по больнице, да? То угу. есть 3-4 тысячи рублей сдается, наша ромада в 11 тысяч сдается. Угу. Давай следующий город посмотрим. Казань. Казань, давай. давай. Аналогичная картина. Вот посмотри, тоже фильтр поставил на 23-24 декабря, двое взрослых. И давай ценник посмотрим, 3-4 тысячи ну, рублей. Фуфилка какая-то, 3-4, да. 3-4, не Теперь понял. смотри, вот ромада, четвертый по стоимости отель, минимальная ну, стоимость да. 8300. Реально, да? да. Вот смотри, на уровне с Хилтоном сдается. Вот Хилтон 7800 и Ромада 8300. Ну, то есть, а, плюс-минус, одинаковая стоимость. Ну, да. А то самое дорогое, мне просто интересно. -то -то опять какой-то лучший. Ну, не Хаят. Да. Раймонд, я даже не знаю. Нет. Гриндорс. И вот опять наш Ромада. Ну, на самом деле, 8300 и самый дорогой 14. Ну, не в два раза, да, но в целом вот они 8800. Топ. 8, 8, 8. Это топ самый топ. дорогой сдающийся кокации. Здесь важно, что... Топ-3, топ-4. Важно не то, что самый оно... Дорогий. Смотри, Дим, важно не то, что на 8 рублей сдаётся, а то, насколько оно 8 дороже относительно других отелей сдается то есть это сервис это маркетинг это менеджмент мощный который можем себе позволить за такую стоимость даваться другого города и посмотрим не тоже давай, если не давай. спешим новосибирс такая же картина дим посмотри 20. в среднем 2, да, тысячи, рублей, 2 тысячи рублей 2 тысячи рублей стоит да, отель и вот критичьи. у нас ромада третий по стоимости 3. отель на уровне с хилтоном 6 500 понимаю грант новосибирс дубль фри хилтон да и ромада то есть мы на уровне даже с Хилтоном, вот везде идем. Да, теперь смотри, что самое важное, да, вот я тебе показал, как сдаются отели Романы в других городах, но давай посмотрим, как сдаются отели в Сочи. Вот, самое интересное. И то, что я сейчас показываю тебе, я показываю и клиентам тоже. Это вот никогда, нигде, ни, ни, ни, ни в одном отделе продаж этого не показывают. Это правда. Давай я тебе покажу. Да. Смотри. Самое простое упражнение для того, чтобы понять, где, в какой локации, за какую стоимость сдаются Как отели? доказать то, что наш будет сдаваться, блин, вот, вот, вот самая проблема. Они, а да не будет никто к вам сюда ехать. Да, давай, да. Так, нам, что будет. Дим, давай начнем с того, что в сезон в Сочи даже отели российскими отеллерами загружаются практически там 95-100%. Да, гостевые дома. У гостевые у дома полные Битком, вообще, да, блин. да. Ну, давай смотри, сделаем следующее. А, вот я что сделал? Это просто карта Google. Все отели Сочи Выбрал дату 22-23 декабря, то есть на одни сутки. И фильтр поставил, чтобы это были только 3, 4 и 5 звезд. Ну, чтобы всякие там гостевые дома не показывало. Давай посмотрим теперь каждую локацию, как сдается. И клиенты тоже это могут делать, у себя дома смотреть. То есть вы можете это повторить, ребят? Да. Это легко очень делается. Просто для того, чтобы понять, какая локация, где, как сдаются отели. Вот сейчас спустимся в одну из самых дорогих локаций – это Эмеретинка. Ты решил с Да, с Снизу, с границами начнем. Вот смотри. Я надеюсь, тебе видно сейчас на карте? 840 рублей. Смотри, вот как сдаются отели на Америтинке. Вот десятка, вот 6 тысяч, 10 тысяч, 7 тысяч, 2 тысячи. И вот тут один за 16 тысяч. Да. А что это за такой, извиняюсь? Все очень сказать. просто. Вот он, обрати внимание, это Redison. Рэдисон. Рэдисон. Почему? Потому что это отель с международным отельным оператором. Он сдается в несколько раз дороже, чем Меня наши. Россия. Российские... Меня клиенты этим Сочи парком, блин. Вот он, два Ну почему тогда Редисон 16? Опять-таки, всегда, в любой локации Сочи, не только Сочи, вообще по Черноморскому побережью. Везде, где работают отели-международники, в одной и той же локации Международник будет сдаваться в 2-3 раза дороже, чем наш российский отельер Вот, дорогие друзья, что и требовалось доказать Российский отельер Сочи Парк и, пожалуйста, Рейдисон Любую локацию, 16. давай, можем, давай, прям в центр города Давай поднимемся в самый центр ну, давай. города Давай, ну, просто, там, давай думаешь, Разница большая будет ну, колоссальная разница Ну, давай, какой советский смотри. Пационат, наш там Да зачем такой. советский? Вот смотри, видишь, 12500, Дим, 12500, 4. Локация. Это Пульман, это международный Пульман, отель -мэк. Дорогие да. друзья, черноморская Это Меркур тоже 114. То есть это все международники, а вот жемчужина Российский. российский. И вот этот Грейс российский. А вот международник. А вот международник тут же в два раза всех сделал. Дим, есть официальная статистика, Дим, что отели международники в среднем в Сочи загружаются в среднем по году на 70 процентов. То есть 250 дней в году международники загружены. Дим. Это лучше, чем в России. что там намного больше. Как не позвонишь два-три места наличием. Вот, смотри, давай пусть это даже будет 70 процентов. А, я к чему это веду, что у нашей Ромады есть конкурентное преимущество по сравнению со всем, что сейчас. Строится в Сочи. Мы единственные сейчас в Сочи, у которых действительно есть договор о сотрудничестве с международным отелером. Больше ничего подобного не строится. А вот сейчас вопрос в лоб. Вот смотри, эм, ладно, Олимпийский парк понятно, туда все хотят, Пульман – это центр, туда все хотят. Кому мы вот в хосте нужны? Слушай, хост, а прекрасный вопрос, нечего. великолепный вопрос. Давай. А, вот, хорошо, что мы сейчас у карты. Смотри, вот она. Где ориентировочно? Вот она. Вот мы сейчас здесь находимся. Во-первых, мы вот здесь вот мы находимся. Во-первых, мы находимся в комфортном удалении от самого центра. Отсюда сюда это по максимум 15 минут. У нас пробок в принципе не бывает. То есть это такая... Это реально комфортно удаление от центра Сочи. Во-вторых, мы в течение 20 минут с этой локации, в принципе можем до любой точки Сочи доехать. Ну да. В-третьих, я тебе уже рассказал, какие масштабные изменения будут с точки зрения инфраструктуры, нас, ну, и да. Есть, да. и есть здесь у нас очень классный пример, и мне очень нравится тоже, как сдаются отель, вот, например, брендовый тоже в нашей локации, минимальная стоимость 13 500. Это наша локация. Это Альян. Причем российский ательер, если что, ребят, это реально наша локация. Это малый ахун. Когда говорят, в хосте ничего нет. Вот совершенно ничего нет. Это на том ахуне. Там вообще ничего нет. Дим, хоста самый зеленый микрорайон Сочи. Просто посмотри, все такое желтое, желтое. И тут у нас такая зелень Все. Понимаешь, это людям, людям хочется приезжать, отдыхать в зелье. А почему он должен поехать к тебе в Индом а не вот сюда за 1600? Потому что такого сервиса, как у нас, там за 1600 не будет. А там бабушка Сера все сделает красиво. Ты знаешь, всегда так, вот люди, когда, например, кто-нибудь из Хабаровска прилетает сюда в Сочи отдыхать, вот элементарно, психология человека так работает, mm -hmm. или тот же самый из Екатеринбурга, он открывает островок, броневик, да, и выбирает те названия, которые у него на слуху, он уже знает. Да, логично. Это всегда так. Я Брэнда... увидел, когда да. ты где-то отдыхал в Дубае, да. где-то в Таиланде, да, да. О, а, рам... а, а, а инфраструктура у нас такая, что люди действительно здесь будут, ну, получат действительно качественный, хороший отдых. Слушай, ну вот это... Вот, как говорится прям ты как котенка грубо говоря вот. да это да. действительно то что я показываю я это открыто показываю всем почему потому что я могу себе это позволить это Пок правда, покажите мне покажите мне что сейчас в сочи строится который может вот так открыто карту открыть и ну, просмотреть ее. все ты победил по подсветке. Закрытая, открытая информация? А, пока закрытая информация. Могу только сказать, что, может быть, уже повторяю, что тут порядка, ну, короче, огромную сумму денег тратить только на подсветку. Я вот так закрою и покажу. Вот такая у нас будет подсветка. Так, вот, отлично. Вот Ромада. Это входная группа. Здесь у нас панорамные лифты. Это у нас на крыше. И это у нас на крыше, которое будет видно огромными буквами прямо с дороги, когда вы едете в Атар. Ну все, дорогие друзья. Я думаю, более чем понятно. Пока! Ждем звонка. Всего хорошего. До свидания.